Почему люди думают, что однажды сделав практику или чему-то научившись, они тогда теперь получили бонус на всю жизнь навсегда? Почему так люди думают? Напишите мне, пожалуйста, в чате, мне это очень интересно. Я хочу улучшить свою жизнь. Ну, уберись в квартире, убрался и все. Сидит человек такой, ждет. Год ждет, два года ждет, три года ждет. Что ты ждешь вообще? Че, почему люди ждут? Почему они не делают? Напишите, пожалуйста, в чате. Это вопрос к вам. Это не вопрос к вашей экспертности, почему дядя Вася или там Марья или кто-то еще что-то не делает. Это конкретно к вам, вот, да? к тем, кто проходил практику, одну, вторую, третью и потом забросили. тем, кто Это вопрос к тем, кто знает, что гимнастику по утрам надо делать. Без гимнастики начинает тело разваливаться, особенно у мужчин. У женщин им проще но Все равно надо заниматься да, физически, там, и не только физически. А мужчинам, если они физически не занимаются, они очень быстро разваливаются, деградируют. Потому что мужчина это конь, ему надо скакать все время мышцы, чтобы у него работали. Если конь перестанет скакать, все, у него мышцы атрофируются очень быстро у мужчин И он все. А женщина это корова, ей не надо скакать. Она вот ходит, ест. Ей так зашибись. телеотражает отражает, Молоко у нее всегда есть, все у нее отлично. Если корова поскачет, плохого ничего не будет. Может, может быть, будет смешновато немного, да? Но на самом деле она будет себя тоже в тонусе держать. Я считаю, что женщина тоже должна делать гимнастику. Но люди знают, что надо и не делают. Почему? Объясните мне. Вот расскажите в чате, напишите, почему?